Доброго времени суток. Наверняка смотрящие меня люди очень сильно удивились, что я забыл в мобайле и старая ли эта запись. Отвечаю, нет, это совершенно новая запись, записанная лично мной на днях. Что я здесь забыл? Меня очень сильно заинтересовал новый транспорт в очень интересном на самом деле режиме payload. Этим транспортом оказался танк. Да-да, вы не ослышались, именно танк, самый настоящий. Надеюсь, больше вопросов не возникло. Не забывайте ставить лайки, подписываться. В этом видео, как и в прошлом, присутствует промокод на куриной медали, который вы можете активировать в New State Mobile. Ну и приятного просмотра! Итак, знаю, это неожиданно, но я снова установил мобайл, <свеч> снова установил нужные ресурсы, чтобы поиграть в режим Pilot 2.0 в котором появились, насколько мне известно, танки, которые меня очень и очень сильно заинтересовали. И сегодня же мы их и опробуем. Танки это мощный транспорт, который можно найти на Эрэнгеле. Ищите этот тип транспорта. Так, слабое место, прикрываем задницу. Зеленая ракетница здесь для танков. И, короче, в магазине их можно купить. Все понятно? Да, да, да. Ах да, так как я загрузил только необходимые ресурсы, разумеется, не загрузил костюмы. Это что же, катсцена? Сбор команды. А, -а, а, я понял, что это. Так. Раскраска чайка в Феериспектре. Блин, она очень старая. Здравствуй. Старый Рангель, на котором я провел 4 года. О боже мой, какая большая точка. Ну здравствуй. Но нет, к сожалению, здесь танка не стоит, поэтому мы направляемся к базе. Я вот не понимаю, зачем такую высокую линию делать, если максимальная высота 58 метров. Почему-то я не вижу танка. Может, потому что его здесь нет? Терминал управления танковая ракетница. Ура! Ура! Ура! Ура! Подлетаем чуть-чуть к зоне и вызываем танк. <мес> Куда пошел? Я уже вижу то, что мы ждали. Ба, ба ба бам Ух ты! Прям как марсоход. Итак, вот такой у нас танчик с пулеметным гнездом. Вот это вот у него вот это вот это, сла... это слабое место. Ой, так это совсем World of Tanks. Принять. Тридцать 39 снарядов у нас осталось. То есть, боезапас здесь ограничен. Ой, здесь даже потряхивается ствол. Пробил. Офигенно! Тут даже нагрев есть. Я могу просто сидеть. А могу высунуться и пострелять, так понимаю, с МГ-3. Мне вот интересно было бы побиться с другим танком. Ух ты! Да это ж прям энлистед. Причем то, что камера трясется от третьего лица, это не я гироскопом шатаю, это оно действительно так покачивается тоже. Горишь! Палах! Я что испугался? Страшная штука, да? И тебе тоже. Ну что, 8 человек, где вы? Поехали веселиться. Кстати, интересно, можно ли сбить бесплодник там? Может быть. Просто вдвоем кататься. Вот, все, вот два танка. Ну, так как я видел очень много игроков с титулами, значит, здесь скоро будет бойня. Причем бойни не на жизнь, а на смерть. Сейчас у нас, мне кажется, 35 секунд. Ну, или где-то за 2 минуты надо начинать прятаться, уже ныкаться. Потому что через 2 минуты. Можно начаться наезд, наплыв, так сказать. М134, отлично, можно сделать та-та-та-та-та-та-та-та. Отлично, можно сделать баба-баба-бах. Боевая готовность, ура! Личная работа, я буду дожидаться танка. Меня ветролет не интересует, так что можешь либо садиться, либо. О, все, все, все, все, все, все. Ну, екарный бабай. здесь нет. Лунтик полетели. Блин, надо уходить. Это танк. Это вс ⁇ Букорный бабай. Констатирую факт. Мне конец. Ага. Еще танк. У меня появился план я хочу сейчас запрыгнуть танк. Ой -ой. ой, ой, офигеть, офигеть, пипец, я весь сейчас трясусь. Просто чтобы вы понимали, я пять минут сидел посреди перестрелки трех танков. На самом деле. Это очень даже страшно. И затем около трех минут меня обстреливали еще самого. Не, это, конечно, хорошо, то, что я бабахнул э, человека. Игрока, который был. Но, блин, то, что меня сейчас обстреливают с танка, это не очень не самая приятная новость. Нахрен, нахрен, нахрен, нахрен, нахрен, нахрен. Нет, хрен. Даже не думай. Даже не думай, даже не думай. Ну крас... Красиво же было. Танк, танк. Нет танка. тут сейчас. Так, вот крадемся и пофиг, что на вертолете, и пофиг, что мне все слышат. Крадемся, незаметненько. Спально. Я танк слышу. Я слышу чёртов танк. Но я понимаю, если сейчас я полезу даже в дыму, если я полезу шарить, то вокруг меня начнется красный зон. Блин плюс света, щадя там все кости. Стоять, подлец. Твоя жизнь превратится в ад. Братан, ты попал липачкарик. Ёкарный! Вот это поворот событий. Прям сейчас вы можете лицезреть полный трэш, который здесь творится. Сюда приперся танк. Чё, он уехал, нет? Где ты обитаешь? Рядом.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 Попал. Фук. И что ты на меня смотришь? Думаешь, я не выстрелю? Да я не буду я по тебе стрелять. Блин, впервые видишь. Залезешь или... Все так же будешь круги навирствовать. Давай, на пулемете. это подкрадемся. Так, что не стреляем? What you gonna do? Ой, я жопа развернулся. Не -не -не -не -не. Нет! Блин! <связывая> <связывая> Блин! А я думаю, сейчас я перескочу, короче, в другой танк. По этот. Получше, посильнее. На самом деле, новый танк мне очень сильно понравился и очень сильно зашел. Именно из-за хорошо проведенного времени на нем. Если на нем научиться играть, на нем можно сносить всех игроков, даже не нажимая тормоза. Я оцениваю этот танк в 10 из 10. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Надеюсь, вы нашли тот самый промокод на куриный медалик, который я спрятал, который можно активировать в New State Mobile. Всем удачи и всем пока!